Я сейчас не знаю, в машине у меня все так делаем Ну, вообще-то здесь нужно вот садить, что? Я вчера вечером дядя Павла, Наге позвонила, я говорю, скажи баблу, пусть подойдет девяти, говорю это Но Она... Я говорю, пьяная или в нет? Внутренний. Она говорит, ой, какой? Ага, он вчера два дня уже мне надоел Сейчас моих племянников гребать буду. Ну тебе ничего. Племянников. Доброе утро. Ой, я ну, за солдат устал. Да? Давайте сыграем. Андрюш, вставай. Дермичашки, вставайте вот тогда. Вставай, вставай, вставай, вставай. Да, да, да, да, 在。